За последние 10 дней Россия подверглась целой серии террористических нападений, в результате которых погибли и были ранены десятки ни в чем не повинных людей. Мы понимаем, что эти акции направлены не только против конкретных граждан России, но и против России в целом. То, что сейчас происходит в Северной Осетии, ужасно. Ужасно и потому, что в числе заложников дети, и потому что эта акция может взорвать и без того хрупкий баланс межконфессиональных и межнациональных отношений в регионе, Будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы не допустить подобного развития событий. Но самая главная наша задача заключается, конечно, в том, чтобы в сложившейся ситуации спасти жизнь и здоровье тех, кто оказался в заложниках. Все действия наших сил которые занимаются освобождением заложников, будут посвящены и подчинены исключительно этой задачей. Прежде всего, решению этой задачи. В этой связи я хочу выразить благодарность всем главам государства, правительств, Совету безопасности, ООН, всем тем, кто выразил солидарность с Россией. В этой же связи хочу поблагодарить вас, ваше величество, за то, что вы приняли наше приглашение и согласились приехать в Москву. И надеюсь что и ваш голос, голос авторитетного лидера одной из мусульманских стран, голос человека, которого, как мы знаем, считают одним из прямых потомков пророка Магомеда, будет услышан всеми теми, от кого зависит жизнь и здоровье наших граждан, оказавшихся сейчас после заложенных. И как ваш друг, я хотел бы выразить свои чувства симпатии и озабоченности в связи с разворачивающейся драмой, связанной с захватой школьников в заложники. As a Сам, как отец троих детей, я хорошо себе представляю, что сейчас на душе у родителей, чьи любимые дети оказались в руках захватчиков. Who... Как мусульманин, я теперь молюсь за то, чтобы была обеспечена безопасность, безопасный возврат детей, любимых детей к своим родителям. И сейчас, когда происходит эта ужасная трагедия, в результате которой ни в чем не повинные дети стали заложниками, стали жертвой этого ужасающего террористического акта, мы в мусульманском сообществе, да и во всем мировом сообществе твердо стоим на вашей стороне и выступаем за то, чтобы эти жизни были спасены. Господин президент, сейчас все мы молимся за Россию, молимся за вас, за то, чтобы эти молодые захваченные школьники, их родители вновь были бы безопасно воссоединены, за то, чтобы этому ужасному преступлению был положен конец. И мы надеемся, что это произойдет скоро. Спасибо.